здравствуйте я приветствую вас на своем канале готовим с любовью сегодня мы будем готовить куриные руляли вот у меня уже на столе я отбила две порции по 140 грамм куриного филе вот так, такого размера приблизительно вы тоже должны отбить теперь мы посолим поперчим делается это легко Экономно. Попробуйте обязательно. Вот посолили, поперчили. Теперь мы выкладываем тоненькие кусочки бекона. Выкладываем вот на эту сторону. Где-то еще маленечко. Вот таким вот образом. И на вторую часть точно так же. Так. Все. Бекон выложили. Теперь посыпаем тертым сыром. Прям посыпаем обильно. Хорошо. здесь нам ничего не потребуется начинка у нас будет из сыра и бекона так. и на вторую часть Все. Теперь будем сворачивать в рулеты, начинаем сворачивать с той стороны где у нас уложен бекон. Сворачиваем туго, даже если где-то маленечко разлезится, ничего страшного, все запанируется. Вот такой рулетик у нас получился. И Вторую таким же образом мы скручиваем. Все, скрутили. Теперь нам надо будет разрезать. Разрезаем на три части. Раз, два, три. И вторую точно так же. Все. Теперь. У нас здесь мука, яйцо и панировочный сухарь панкарь. Ну, можете заменить другим панировочным сухарем. Теперь каждый кусочек мы в муке и придаем ему форму такого, как пенечка. так вот прямо руками формуем, чтобы они были у нас все аккуратные. Второй. второй. Ну, в общем, все кусочки мы сейчас... Приготовим, потом будем их обжаривать на сковороде. Так. Сначала мука у нас идет. Затем яйцо. Муки мы обваляли, теперь переходим к яйцу. Прямо хорошо обмакиваем яйцо, перекладываем в тарелку с панировочным сухарем. Придется маленько повозиться, ну ничего, дело того стоит. тарелку и вот так вот таким вот образом прямо хорошо со всех сторон в сухаре в сухарях руками прямо вот так вот равн чтобы они у нас были красивые вот такие вот сверху посыпать не жалея что на это возьмет Все. вот такие рулетики у нас получится так ну, еще вот эти три штучки также в яйцо Сухари и опять обваливаем. Даже вот здесь вот уже видно, как красиво будет потом внутри. Ну, когда будут готовы, уже увидите. Все, куриные руляда у нас для жарки готовы. Сейчас мы их обжарим на сковороде. Ну вот, мы на сковородочке обжарили. Затем я еще подержала в духовке где-то минутах 5-5. Все, вот такие красивенькие получились у нас кусочки. Здесь я вам сейчас покажу. Вот в разрезе. Смотрите, какая красота. Все прожарилось, пропеклось. Вот. Теперь мы оформим с вами тарелочку. Так, берем спашку и продеваем как шашлычок. Порция у нас идет из трех кусочков одели так разровняли чтобы было красивенько вот. теперь берем порционную тарелку выкладываем лес салата так салата еще один листик будет достаточно так и ложим наш шашлычок. Вот так. И теперь готовим еще мы соус. Берем кетчуп. Ой. Добавляем ложки, наверное, 2 столовых майонеза. И горчица в зернах. Ну, чайную ложку нам будет наверное, достаточно можно еще чуть-чуть добавить все это хорошенько перемешиваем в идеале конечно сюда добавить еще со столовую ложку белого сухого вина но так как у меня его сейчас нет я не добавляю вы можете добавить это добавляет свой пикантный вкус ну и так будет вкусно. Хорошенечко все перемешали. Так. Выкладываем соусник. Всё. Куриные руляды у нас готовы. Приятного аппетита. Пробуйте. Жду ваших лайков. До свидания. До новых встреч.